В вине есть мудрость, в пиве свобода, а в воде микробы. Так говорил Бенджамин Франклин по поводу разных жидкостей. С вами Андрей Никифоров. Сегодня мы говорим про алкоголь и про то, что стоит пить во время снижения веса, чтобы это не сильно влияло на ваш процесс похудения, чтобы стройность не оставила у вас. И сразу оговоримся, что в теме снижения веса, знаете, вот и алкоголя а, есть три основных момента. Вот здесь есть большая проблема, связанная с алкоголизмом, и про это нужно говорить. И мы говорим не про это. Если есть проблема, то нужно обращаться к специализированным специалистам. Есть другая крайность, это зошники, ппшники, которые начинают кричать «Ай-яй-яй!», Ай-яй-яй, каждый раз, когда у меня есть статья в эту тему или видео, они говорят, алкоголь это прежде всего яд, что вы такое несете, бредовый диетолог. Я вам так скажу, дорогие мои зошники, вот зош это как пиписка. Здорово, что она у вас есть, но не нужно махать ей на каждом углу. Вот воздержитесь от комментариев, окей? А, ну, хотите похейтить, пожалуйста, можете это делать, вот, но мнение будет у нас по поводу золотой середины. Есть люди, которые выпивают на праздники, на Новый год, на юбилей, или где-то в отпуске, когда они едут, например, в замечательную страну Чехию, где есть замечательное пиво, или а, попить молодое вино на праздник Божеле где-нибудь в предместе сент -Итен. да, или, например, поехали в Дирбент, что находится на Кавказе, и попали на коньячный завод, и, соответственно, продегустировали замечательный коньяк. Мы говорим именно про такое употребление алкоголя, когда оно по праздникам, когда оно бывает нечасто. И как в этих ситуациях выпивать, чтобы не было проблем с вашими весами, чтобы вы видели минус-минус на весах. Но прежде всего важно понимать, что должно быть нечасто. нечасто. Если пить каждую неделю, то, скорее всего, динамика веса будет медленной, либо ее не будет вообще. Потому что важно помнить, что алкоголь вызывает у нас задержку жидкости раз, а это плюс на весах. Алкоголь всегда влияет на метаболизм, на нашу печень. Печень будет занята расщеплением а, алкоголя, а не жиров. Соответственно, скорее всего, вы не увидите минус на весах, особенно если вы женщина. И здесь вселенская несправедливость обусловлена тем фактом, что просто не хватает ферментов. Всегда это индивидуально. Есть люди, которые могут выпивать э, a little и у них есть снижение веса. Есть те, кто могут нюхать пробку, действительно пробовать чуть-чуть, дегустировать, и у них вес как копанный. Поэтому здесь все, как правило, индивидуально и зависит от ферментов, например, от айдегид, дегидрогеназы. Теперь про вопрос, про что пить. Что пить, скажете вы. Вот есть крепкие алкоголи, не буду показывать, уже один раз засветил, а то подумать, что это реклама. Да? Есть, например, вино и пиво. С точки зрения снижения веса, я бы на вашем месте в большей степени ориентировался на количество чистого алкоголя. И можете пометить, что лучше пить тот напиток, который вам нравится. Если вы уж смотрите в сторону крепких алкоголей, в виски, водка, самогон, что тот же виски, да, то на самом деле значимая цифра будет порядка 50 грамм. Сейчас говорим про женщин в большей степени, потому что так случилось, что моя аудитория в большей степени женщин. Вот если мы говорим про вино, шампанское, то здесь разговор просто 50 грамм. И поэтому, если вы сумеете весь вечер провести с бокалом красного, ну, либо белого, какой вам нравится, то, скорее всего, это не будет значимо влиять на снижение веса. Да, в ближайшее время может быть будет задержка, но в течение 3-4 дней все будет снова-снова хорошо. Если мы говорим про пиво, то здесь бокальчик в 330 миллилитров и в большей степени разговор не про алкоголь сам по себе, а про гликенический индекс этого напитка, который, кстати, больше, чем у сахара. Поэтому цифры да, для многих незначительные, но тем не менее вы можете вот при этом количестве алкоголя не быть белой вороной на каком-то празднике, мероприятии и ходить с этим вот бокалом и постепенно, постепенно его употреблять. И при этом не лишать себя удовольствия видеть минус на весах. Но ну, призываю делать вас это красиво. Не пейте вы это пиво из вот этих вот полиэтиленовых бутылок. Не покупайте вы это вино в пакетах. Вот все-таки, когда вы делаете это, знаете, не в количестве, а в качестве. Как-то был у меня один клиент, мужчина, кстати, и он говорил, что Андрей, вот я выпиваю вот по пятницам в конце рабочей недели, помогает мне это расслабиться, люблю вкус пива. Я говорю, давайте, дорогой мы договоримся, что вы, может быть, будете делать это не так часто, но более качественно, в хорошем пив-баре, может быть, за просмотром своей любимой команды, и будете пить качественно, хорошее пиво в компании приятных вам людей и в количестве меньшем, соответственно, чем бы это делать всегда. И в таком контексте у вас будет и снижение веса, и вы сохраните любовь к своему а, напитку. Я за то, чтобы вы делали это красиво. Например, чтобы вы... А, вот у меня, к примеру, не сложилось отношение с алкоголем. Сам я не пью алкоголь, по крайней мере, в России. И я помню все свои приемы алкоголя, которые были в течение года. Вот. Но у меня был период времени, когда я хотел пить больше алкоголя. Я видел как-то красивую историю с э, вот таким вот предметом. Если знаете, что это, что это за предмет, напишите в комментариях. Вот, э, и специально его купил для употребления вина, даю вам подсказку. Но не случилось. Как-то не, не зашло у меня вот это вот все дело, смотреть на эти все линии, подтеки, сахар, нюхать, букет и так далее. Не срослось, вот, не пью. Но если вы любите, то, пожалуйста, делайте это красиво. И, может быть, такую штуку тоже займите. Знаете, что такое куадаль? Куадаль. Если не знаете, тоже было бы любопытно э, узнать в комментариях от вас, э, что это. Может быть, вы слышали это слово. Вот я за то, чтобы вы эстетично употребляли алкоголь и, соответственно, делали это меньше. И очень важный вопрос, который поможет вам в этой теме разобраться, ответьте, пожалуйста, на него. А для чего вы пьете? Потому что ответ на этот вопрос он поможет вам сократить как раз -таки дозировку. Возможно, вам просто нравится вкус, и вам нужно тогда будет более эстетично это делать. Пробовать, дегустировать. Возможно, вам нужно расслабиться, и для этого вам алкоголь. И здесь помогут другие способы. Возможно, вам а, просто хочется быть в компании и не казаться белой вороной, и будет своя тактика. Поэтому, если у вас есть идея а, сократить количество алкоголя, то это вполне можно реализовать. Пишите об этом в комментариях, пожалуйста. Какая цель употребления алкоголя в вашем конкретном случае? Вот, напоминаю, что у нас в группе, в официальной группе ВКонтакте, которая называется «Диетолог Андрей Никифоров», есть конкурс, конкурс репостов. И вот там есть статьи, разные статьи. И если вы делаете репост этих статей себе на страницу, то в конце месяца мы подводим итог, и тот человек, который сделал большее количество репостов, получает ценный и очень полезный подарок от меня. И в этом месяце это будет личная консультация в формате VIP. Такая консультация стоит 9000 рублей. Что это за консультация, вы можете посмотреть у нас в группе. Если вам интересно, то перейдите по ссылке ниже и, соответственно, сделайте репост и прокомментируйте это видео. Лайки и а, сердечки, как обычно. Окей, также можете подкинуть новую тему для статьи и для видео. Буду рад ответить. И Зошникам привет. Те, кто в теме алкоголя достиг серьезных проблем, пожалуйста, к специалистам. Это не шутки шутить, особенно у женщин. Потому что действительно алкоголь, он такой бывает очень хитрый. Есть грустные истории, когда, например, женщины в семье, когда муж пьет, делают очень неправильный поступок, они начинают пить вместе с ним. В логике такой, что если я выпью, то ему меньше достанется. И ни одна женщина получила жесткий алкоголизм именно в такой стезе. Золотая середина. Да? То есть нужно все-таки понимать, для чего и сколько я употребляю. И делать это максимально осознанно. Что касаемо снижения веса, стратегически лучше пить алкоголь в конце приема пищи, чем в начале. Помните, что алкоголь может вызывать зверский аппетит. Есть понятие аперитив, он для этого и создан, когда в ресторации вам дают что-то такое выпить в начале, чтобы в конечном итоге вы съели больше. Поэтому даже дома вот старайтесь все-таки тоже пиво или другой алкоголь употреблять уже насытый желудок, уже в конце. Да, вот вы поели, вот у вас Значит, коньячный напиток, и вы потихонечку его в разговоре, в беседе, перед камином, чуть-чуть, и все довольны, да, и Питер, и Смольный. Окей, на этом все, с вами был Андрей Никифоров, а как-то я необычно весел, не подумайте, что я выпил, нет, на самом деле, вот <къем> та бутылка, которая у нас стоит, она стоит с Нового года, супруги подарили ее э, на работе, э, и она не открытая, и мы, скорее всего, не будем ее открывать, потому что, ну, на самом деле, мы не пьем алкоголь. Ни я, ни супруга. И как-то это с рождением ребенка получилось. И, и нормально. Ну, не то чтобы совсем нет. Нет такого, что вот я кого-то ругаю, кто выпивает. Кому-то нравится, и мы иногда это делаем, но чаще за границей. На этом все. До будущих побед. На вопросы, что это за предмет и что такое куадаль, жду в комментариях. И, соответственно, для чего вы пьете всего доброго живите в удовольствие